Согласно статистике, только небольшой процент из вас, кто смотрит наше видео, на самом деле подписан. Если вы еще не подписаны и вам нравится то, что вы видите, подумайте о том, чтобы нажать кнопку подписаться. Это помогает алгоритму YouTube в продвижении большего количества нашего контента о психическом здоровье среди большего числа людей. Привет, психоаналитики! Вы удивляетесь тому, как некоторые люди всегда могут добиться своего... Это люди с чрезвычайно высокими склонностями к манипуляциям. Причина, по которой их трудно идентифицировать, заключается в том, что они используют довольно невинную тактику. Однако любое невинное действие, совершенное с недобрыми намерениями, превращается в инструмент манипуляции. Мы хотели бы подчеркнуть, что только потому, что вы можете так или иначе верить, вы автоматически не характеризуетесь как мастер-манипулятор или вообще манипулятор. Это просто тенденции, а не жесткие правила. Итак, с учетом сказанного, вот 10 признаков того, что кто-то может быть искусным манипулятором. Первый признак – они не всегда кажутся пугающими. Знаете ли вы, что многие манипуляторы не кажутся пугающими? На самом деле, классической характеристикой мастера-манипулятора является его обаяние. Кто знал? Согласно исследованию, искусственные манипуляторы часто используют свое обаяние, чтобы увековечить цикл жестокого обращения. Хотя обаяние часто ассоциируется с первым впечатлением, искусные манипуляторы используют свою черту в своих интересах, чтобы вернуть кого-то или замаскировать негативное мышление. Второй признак. Они предполагают, что люди по своей сути являются злом. Зеркало. Зеркало на стене. Ты веришь, что все люди от природы добрые или от природы злые? По словам психолога Сьюзан Видборн, многие искусные манипуляторы склонны верить в последние. Искусные манипуляторы склонны полагать что люди по своей природе нечестны и, скорее всего, воспользуются преимуществами друг друга. Номер три. Они находят практическую необходимость в манипуляциях, нарушая этику, вводя в заблуждение других или используя других в своих интересах для большей выгоды. Звучит знакомо? Мастера-манипуляторы склонны оправдывать практическую потребность в манипуляции, которая может проявляться различными способами. С их мышлением они с легкостью находят оправдание своим поступкам. Предоставление аргументации или оправдания не обязательно делает кого-то манипулятивным, но это хороший признак того, что он не сильно против этой идеи. Четвертый признак – они любят приукрашивать истории. Знаете ли вы кого-нибудь, кто любит преувеличивать или приукрашивать детали, когда рассказывает истории? Может быть, они добавляют диалог или моменты, которых на самом деле никогда не было. Приукрашивание довольно распространено и, как правило, не имеет злых намерений. Однако, по своей сути, это все еще форма манипуляции. Часто манипуляторы используют эту технику приукрашивания, чтобы склонить свою аудиторию к определенным чувствам или вызвать сочувствие. Пятый призрак. Их формулировки неоднозначны. Используют ли они такие фразы, как «это твой выбор», но уделение внимания языку мастера-манипулятора может помочь вам заглянуть в их истинное намерение. Хотя эти похвалы обычно не используются с манипулятивными тенденциями, они, как правило, склоняют других к другому образу мышления. Вас бессознательно заставляют делать именно так, как они хотят, потому что эти выражения вызывают любезные отношения с принимающей стороны. Шестой признак. Они используют пассивную агрессивность. Кто-нибудь когда-нибудь пользовался молчаливым обращением с тобой? Это заставляет тебя хотеть сделать все возможное, даже против твоей воли, чтобы заставить их снова поговорить с тобой, верно? В лучшем случае это может показаться мучительным, а в худшем – болезненным. Молчаливое обращение является одним из примеров пассивной агрессивности, способствующей манипуляции. Это может показаться менее агрессивным, но не менее мощным. Некоторые люди склонны использовать такие пассивно-агрессивные действия, чтобы вызвать чувство вины и стыда у других, чтобы заставить их подчиниться. Другими распространенными примерами пассивной агрессивности являются ехидные комментарии и даже сплетни. Седьмой признак. Они часто используют других для личной выгоды. Знаете ли вы кого-нибудь, кто склонен всегда использовать других в качестве счета перед лицом даже малейших невзгод? Если это так, то это своего рода механизм преодоления, который они используют. Лежащее в основе психическое расстройство оказывает потенциальное влияние на их настроение, что поощряет у них манипулятивное поведение. Если их неадаптивный механизм преодоления основного расстройства состоит в том, чтобы использовать людей и использовать их в своих интересах, они могут зайти за манипулятора. Восьмой признак. Ты боишься сказать им «нет». У умеете ли вы говорить «нет», за исключением тех случаев, когда это касается определенных людей? Вы боитесь того, как они могут отреагировать, Когда вы говорите «нет» мастеру манипуляции, вы можете бояться давления, которое они окажут на вас, чтобы вы изменили свое мнение. Если это так, знайте, что вы не слабы из-за того, что чувствуете то, что чувствуете. И самое главное – расставить приоритеты в собственном мире. То, что вами манипулируют, никогда не является вашей виной, независимо от того, как вы себя чувствуете. Девятый признак. Они разговаривают по кругу. И кажется ли вам, что любой щекотливый разговор с ними просто ни к чему не приведет? Это потому, что они никогда не приведут себя к ответу. Искусные манипуляторы уклоняются от вопросов, на которые они не хотят отвечать. Слишком быстро меняют тему. Или обманывают вас, заставляя думать, что вы не правы, просто чтобы избежать признания вины или компрометации. Они, как правило, очень намеренно и точно используют свой язык в таких ситуациях, чтобы избежать прямого ответа на вопрос. В то же время пытаясь скрыть и сделать так, чтобы разговор, разговор развивался естественным образом. Все за один раз. И десятый признак. У них диагностировано расстройство личности. Знаете ли вы, что манипуляции чаще всего могут быть признаком целого ряда расстройств личности? Психологи предполагают, что в дополнение к материализму расстройства личности, такие как пограничное расстройство личности, обсессивно-компульсивное расстройство личности, биполярное расстройство и антисоциальное расстройство личности, могут усилить склонность человека к манипуляции. Однако важно отметить, что действовать в соответствии с этими тенденциями по-прежнему является выбором. И наличие расстройства личности автоматически не делает кого-либо мастера манипуляции, хотя обычно кажется, что все бы по-вашему. Это может помешать здоровым долгосрочным отношениям. Это всегда хороший подход – обратиться за профессиональной помощью, чтобы помочь вам изучить причины, по которым вы проявляете манипулятивные тенденции, разобраться с их опытом. Это помогает распознать причины, мешающие вам строить значимые и здоровые отношения и дружбу с другими людьми. Описывает ли что-нибудь из этого ваш опыт? Оставьте комментарий ниже о ваших встречах с манипуляторами, если хотите. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми мыслями, которые у вас есть. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь им с теми, кто находится в тисках манипуляций. И не забудьте подписаться на канал, и нажать кнопку уведомления для получения новых видео. Как всегда, спасибо, что посмотрели.